Отдых с детьми на Черном море недорого? Забудьте про него. Уже этим летом он станет вам не по карману. Отныне ни вы, ни ваши дети не сможете позволить себе отдых Крыму и отдых в Краснодарском крае. И вот почему. Привет, это я, Артур Посуточный. Представляю новости сообщества посуточников на канале Квартирес. Ставьте лайк авансом и поехали. Я получил отзыв на прошлый свой ролик «Коронавирус или Холландская» про отдых с детьми на Черном море недорого. Почему про депутата Галину хованскую Потому что она продвигает изменения в закон об основах туристической деятельности. Так называемый закон Холландской. Последние новости. И если этот закон примут, то сдавать жилье станет нельзя. Вот что написала Татьяна, жена военного, мать двоих детей. «Послушайте этот крик отчаяния!» «У меня не хватает зла на эту Хованскую, чтоб ей одна было!» «Я замужем за военным, за граница нам закрыта, от слова совсем!» «Каждый год с детьми мы ездим на Черное море, то Сочи, то Анапа и так далее!» «Заранее я всегда арендую трехкомнатную квартиру возле моря с евроремонтом, подземной парковкой и всеми удобствами, квартиру со стиральной машинкой, кухней и прочим!» Стоимость такой квартиры в Анапе примерно 30 тысяч рублей в неделю. И эта квартира площадью 90 квадратных метров для семьи из четырех человек. Ради интереса, на днях написала письмо в пару отелей на побережье. Начнем с того, что номеров в 90 квадратов в принципе нет. Есть двухкомнатный номер с проходными комнатами. И это люкс. Общая площадь люкса около 40 квадратов. Стоимость на нас четверых, блин. 168 тысяч рублей. Это безумие просто. Есть вариант размещения на всех четвером в однокомнатном номере за 98 тысяч рублей. Но вы понимаете разницу? Если ехать вдвоем, то цена за этот же номер 20 квадратов около 60 тысяч рублей. У меня просто не хватает зла. А в Турцию ту же нас просто не выпустят. Все военные с детьми едут на Черное море. И к чему нас вынуждает наше правительство? Отдыхать летом в деревне у бабушки? Вы можете себе только представить разницу между большой трешкой на 16 этаже с видом на море за 30 тысяч рублей в неделю и две комнаты площадью 40 квадратов за 168 тысяч рублей или одна комната за 98 тысяч рублей? Скажите, куда прийти с помидорами и яйцами выразить свое мнение этой, видимо, ничего не делающей особи? чтобы она наконец поняла, что творит. Совсем сошла. Но я еще предполагаю, что как только квартиры закроют, не приведи Господь. Гостиницы на этом фоне еще и цены вверх поднимут. Людям же жить где-то нужно. И это еще цены на период середины февраля. Это со скидкой раннего бронирования. Просто безумие какое-то. А еще, когда мы отдыхали в Лазаревском, я совсем там не видела гостиниц. Одни дома. Жилые, сделанные под гостиницу. Всему городу, как я понимаю, кислород перекроют. Они и так радуются сезону, и туристам не знаю как. Дешевое жилье на Черном море – это их единственный способ заработка. Работы для местного населения просто нет. Так, кстати, на всем побережье. То есть, все эти люди сразу станут безработными нищими? Неужели такое необдуманное решение и правда возможно? Это же дикость какая-то. Вот такой эмоциональный комментарий получился у Татьяны. Действительно, госпожа Хованская, за что вы так с нашими военными и их детьми? Вчера котов душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили. Теперь, по вашей милости, про отдых на Черном море, частный сектор, недорого, можно забыть? А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Квартирис. А я пойду готовить новые видеоролики для вас. До свидания.